12 правил жизни по Божьим закону Страстную Пятницу. Почему сегодня решила провести, именно сегодня решила провести этот эфир? Я давно готовлю эту тему, исходя из того, что вы пишете, исходя из ваших запросов, исходя из учеников, которые пишут о своих проблемах, что у них там болит на сегодняшний день. Так вот. Благодаря вам я готовила этот эфир провести где-то на дня, но так получилось, что я его провожу сегодня, потому что сегодня Страстная Пятница, многие из нас, кто верует в нашего, кто, кто в христианской вере, сегодня молимся, сегодня живем в таких благостных состояниях и, в общем, находимся в таком божественном состоянии принятия, все, что происходит и так далее. Так вот. Я выписала 12, 12 главных принципов жизни, которые помогают жить нам по Божьим законам. И будьте готовы получить эти 12 принципов. Пишите свои вопросы, задавайте, комментируйте, даже кто будет слушать записи. Итак, первый принцип, принцип зеркала. Вы об этом наверняка слышали, знаете, но напомните вам все 12 принципов, вам будет не лишним. Вот смотрите, называется это «что посеял, то пожни». Это кармические вещи, по сути, я вам сегодня буду говорить. Вы знаете, что такое карма. Карма — это причинно-следственные связи, Все что сегодня есть, это результат наших мыслей, действий и наших отношений отношениях, отношения к другим людям. Так вот, принцип зеркала — это первый принцип из 12, который я бы хотела его обозначить. Если тебя кинули, значит, ты где-то кого-то кинул. Люди говорят, да нет, я такая честная, мне писала женщина одна. Вот меня с деньгами там, вот у меня там то. Ну, во-первых, вы кого-то кого сделали больно, кого-то обманули, кого-то кинули, может быть, даже на маленькую сумму, может быть, даже забыли про это. Понимаете? А это значит, что ум не помнит, а тело помнит. И когда вас кинули, когда вас обманули, когда с вами как-то поступили не так, это значит, что вы кому-то, с кем-то так повели себя, понимаете? Поэтому важно здесь понять, что карма догонит всегда. Если ты чего-то в этой жизни еще не получил, то, чего ты хочешь, значит, ты не отдал, не заплатил, своим отношением, своим посылом для человека. И если ты кого-то судишь, например, то прежде всего подумай о том, а вот это меня касается. Потому что если вы в кого то, в -то видите что-то, то это что-то из вас торчит. Помните, мы говорили с вами, если вас цепляет, значит, это что-то из вас торчит. Кто это помнит, пишите «торчит», чтобы я понимала, что вы со мной. Это вот тоже принцип зеркала. Дальше. Если у вас что-то болит, если вы никак не можете справиться с какими-то заболеваниями, значит, согласно психосоматике, вам что-то нужно сделать, друзья мои, не только бежать в, в поликлинике к врачам. Я имею медико-биологическое образование, я отдаю отчет, что я говорю. Вот сейчас у меня, написала мне знакомая, Вернулась домой, в Украину, по настоянию мужа, которого уже призвали в армию. Но ему дали отпуск, а свекровь ее давит на то, чтобы она вернулась с детьми, чтобы она вернулась в Украину. Она в Польше, при... хорошо там где-то нашла себе работу, снимает, дети в свободной стране учатся, ходят в кружки. Ну, в общем, она как мать. Вот она пошла на поводу у мужа, то бишь у секрови, которая там полностью так его прессует, этого сына своего. В общем, приехали они домой в Киев, и ребенок получил очень большую травму. Это что значит? Это значит, что нужно слушать себя, свое сердце, это нужно думать головой, чью карму ты выполняешь. Сидеть и думать, выгоды плюс, останусь я здесь, что будет, хорошо или плохо, поеду я домой, на, на чьей, по чьим законам я буду действовать, по чьим установкам, и так далее, и так далее. Поэтому первый принцип — это зеркало. Вот что посеял, то пожней. И часто так бывает, что страдают дети. От того, как мы поступаем, как мы действуем, страдают дети. Поэтому Дальше. Что относится к этому принципу зеркала? Не суди других. Ищи в себе. Не суди других. Вот при всем при том, что я психолог, психофизиолог, психотерапевт, что я, ну, типа такая крутая, такая образованная и опытная, все равно время от времени у меня вылазит э, кому-то, кого-то как бы... Кого-то осудить, покритиковать. Но я тут же беру себя в руки, потому что прекрасно понимаю, что это мо. Поэтому, когда вам хочется кого-то критиковать, вы скажите себе, а что здесь мо? Понимаете? Вот часто бывает так, что люди пишут там, в комментариях какие-то злобные комментарии, да, там, какое-то недовольство. И по, по правилам, по всем правилам, законам, дальше буду рассказывать, там еще будет правила очень много, 12 я их назначила, вам не нужно реагировать на вот эту критику. Об этом будет отдельный пункт. Я же или блокирую, или, или реагирую, но для того, чтобы другим показать, какие люди приходят на ту информацию, от которой у одних она вы растете и меняете свою жизнь, и улучшаете свои там, отношения и так далее. А другие сидят и рют какую-то грязь. То есть они, получается, показывают то, что у них болит. Об этом дальше, дальше будет. Так вот, это принцип зеркала. Не суди, ищи в себе то, что тебя цепляет. А что во мне? И почему меня это цепляет? Надо себе задавать вопрос. Это уровень осознанного человека. И где здесь я? «Почему я? Почему меня это цепляет?» И вот когда вы научитесь вот так вот закрывать рот, и хочется вам осудить, вы сразу так... и сразу думаете, а где здесь я? А что мне нужно делать? Поэтому э, мне, э, как учителю, приходится… Э, ну, опять же, люди, когда приходят, мои уже ученики, я знаю мои ученики, которые приходят, и кто учился, кто учится сейчас, и когда я с ними работаю, я уже включаю учителя я тогда уже и хвалю, и розги беру, и, и, и по-разному, для того, чтобы человек получил результат. Но бывает так, что у тебя не просят «не, не лезь», твое мнение никому не нужно. Поэтому, когда вам хочется на кого-то вылить что-то, и что-то у вас цепляет, запомните, этот принцип зеркала касается «а что здесь во мне?». Второй принцип – принцип боли. Вот Тут, принцип, тут, в общем-то, будет дополнение одного принципа закона Божьего на следующий будут дополнять. Принцип боли. Вот смотрите, вы заметили, что если взять комплекс Наполеона, кто помнит, о чем я, эгипов комплекс, комплекс Наполеона, пишите комплекс Наполеона, понимаете, о чем я, да? То есть комплекс маленького человека. Пишите комплекс Наполеона, кто со мной, будьте, пожалуйста, кто слушает меня, кто в записи слушает, не Пусть массой биологической просто. Я вам уже сколько раз говорю. Включайтесь, хочешь взять, отдай. вот Это тоже об этом. Так вот, <coughs> принцип боли. Вы заметили, что один Наполеон, маленький Наполеон, как сам Наполеон, помните? Он стал очень известным человеком в мире, в истории. И благодаря тому, что он был маленького роста, у него его амбиции выросли до того, что он многое сделал интересного в мире сейчас не буду об этом и а другой наполеончик его обижали его унижали он идет убивает он идет занимается асоциальными вещами а он занимается тем что управляет страной идет на другие страны и вот от него исходит вот Опять же, как в стране происходит, да, сейчас не буду говорить про политику, но вы понимаете, о чем я, да, про какого Наполеончика я говорю. Один Наполеончик со своими амбициями э, думает о лучшем, о, правит страной и двигается по пути там, развития мира, демократии, а другой э, от того, что он маленький, от того, что его он маленький человечек, он старается... Свои, свое величие через подавление других. То же самое и в семьях. Когда один я в своей жизни встречала немного маленького роста мужчин, которые знают, что я развенчала вот этот принцип маленького человека, маленького роста мужчины. Поэтому сейчас я не полностью воспринимаю, когда мужчина маленького роста, как он, как он будет себя вести. Но там, кстати, 17 Апрель на мастер-классе будет, будет тоже об этом. По профайлингу буду давать некоторые вещи, как диагностировать мужчин, женщин, как определять. Ну, сейчас не об этом. Так вот, я узнала, что есть люди маленько, маленького роста мужчины, которые далекоглядные, мудрые, структурно-мыслящие, масштабно-мыслящие, системно-мыслящие и так далее. Так вот, маленького, комплекс маленького человека — это обиженный человек, принцип боли. Вы замечали, наверное, что насильники ищут способ изнасиловать? Вообще буквально в первый месяц войны, когда началась война, я полистайте, кто найдет, антагенез насилия. Просто полистайте мою ленту в Инстаграме и в Фейсбуке, и в Ютубе. Она называется «Антагенез насилия». То есть... Психологически человек изнасилованный, морально, психически, физически, как правило, он ищет способ себя э, разозлиться на тех, у кого что-то есть. Да, понимаете, о чем? Никто понимает, я сейчас про войну между Россией и Украиной. Э, то есть маленькие люди, у ко которых, даже не только маленькие, а людей, которые их изнасиловали, которых морально-психически-физически насилований, насилований они ищут способ компенсировать. Поэтому насильники, насильники ищут способ изнасиловать другого. Они э, критикуют, они сплетничают, они судят, они, они действуют по принципу, что «мне больно, поэтому я эту боль выливаю». Их аватары закрыты, как правило, или стоят там какие-то котики, собачки, лютики, маски, животные и так далее. И это говорит о том, сразу я как психодиагност вам говорю, что я сразу таких людей вычисляю, Ну для этого есть целая наука. Вы знаете, что я работала в главном управлении разведки в отделе психофизиологического обеспечения на фильтре. И я занималась психодиагностикой людей, поэтому мне это известно как никому. Соответственно, принцип боли это то, что человек кусается, злится, на кого-то отрывается, потому что ему больно. Именно поэтому, когда вы встречаете человека, который на вас наезжает, родной человек, чужой человек, подумайте, как ему больно, может даже пожалеете его, то есть не вступайте вот в этот вот в эту передрягу, потому что ему больно, он выплевывает эту боль на вас. И если часто бывает так, что люди вот особенно в соцсетях закрываются, прячут свои аватары и за скрытыми аватарами, там пишут там какой-то огрызаются, пишут какой-то бо, ну свою боль выливают. На самом деле, если вы закрыли свои аватары и думаете, что вы спрятались, нет. На самом деле, даже за закрытыми аватарами, закрытыми своими страничками, профилями, вы очень сильно, вы очень сильно себя светите. Многие не Закрывали, думая, что их спецслужбы могут не найти. Неправда, спецслужбы найдут вас по любым ключевым словам. Сейчас искусственный директор работает аж бегом. Многие думают, что они могут там плюнуть, оскорбить и так далее. И на самом деле вы оскорбляете себя. Поэтому принцип боли – это о том, что человек, который проходит боль, он обязан понимать, а что у меня болит, почему я сейчас злюсь. Почему я сейчас злюсь, психую, почему я сейчас критикую? И человек, который более осознанный, он работает над этим. И помните такую штуку. Когда мы проходим боли разные, это как раз говорит о том, что Бог вам дал возможность вырасти над собой в сотни раз. Понимаете, о чем я? Кто понимает, пишите «сотни раз». И помните, «хочешь взять, отдай». Вот вы сейчас берете отдавайте, если вам полезно. Если не полезно, уходите с эфира. Ну, а кто будет записи слушать, тоже принимайте то, что я говорю. Дальше, третий принцип, принцип из 12 главных законов жизни по Божьим правилам. Если уж на то пошло, сегодня Страстная пятница, и мы сегодня вещаем о том, 12 главных принципов, законов Божьим, как жить так, чтобы не только молиться и только в эти дни, а чтобы жить так, всегда и расти это называется принцип высокой ступеньки э, принцип высокой ступеньки это вот о чем вы слышите как э, с вами обращаются спасибо большое за то, кто пишет э, здесь сейчас в чате вы для меня поддержка, и мне хочется еще больше давать. Когда вы даете мне обратную связь, мне хочется еще больше давать. Так вот, принцип высокой ступеньки. Например, вы общаетесь с человеком, который, как выше было сказано, вас задевает, с вами пытается унизить вас, зацепить вас. Ваша задача ответить на злорадство, на оскорбления с позиции более высокой ступеньки. Причем не над ним, без вот этой его без этой надменности, с верхней украинской мовы. А представить себе, что этот человек, ему сейчас больно, поэтому он сейчас плюется, он оскорблен, он за... злорадствует, и если вы снизитесь на его уровень и начнете с ним вступать в эти передряги, вы подтянете на него что? Свою карму. Потому что на уровне эмоциональном, в вот этом чувственном, когда мы не трезво не мыслим, а включаемся эмоционально, то помните, что по пирамиде нейрологических уровней сознание — это 5%, бессознательное — 95%. И вот в этом 95% есть очень большая эмоциональная сфера. И вот там заложены все наши ДНК-программы. И вот там наши заложены все кармические вещи. Поэтому в этот раз, когда, в этот момент, в этот раз, когда человек с вами как-то там ведет надменно, ваша задача тихонечко так, знаете, три раза хотя бы, или достаточно, может быть, одного раза, кому как, и задержаться, и не вступать с ним в эти передвяги. А, конечно, это не всегда легко. Вот я такая умная, тут рассказываю вам, мне тоже бывает, иногда цепляет. Но я научилась понимать людей, я тоже человек, меня тоже цепляет, Но я научилась, я знаю, что, вы знаете, есть такой принцип, я вам уже говорила, когда палку кидают собаки, собака кидается на палку. А когда палку кидают льву, лев смотрит, кто эту палку кинул. То есть лев в этом случае понимает поведение того человека и смотрит на причину. Кто понял, пишите лев собака. И тогда, когда вы учитесь быть вот таким так львом, да, вы меньше будете реагировать на вот такие вызовы. Вы будете быстрее обтесываться от Видите, каждый человек это же учитель, да, и мы, получается, об этом будет чуть дальше. И мы учимся как бы обтсываться, мы, мы, мы обтачиваемся, обтачиваемся от каждого человека. Поэтому каждый человек это учитель. Но об этом дальше буду разворачивать. Напишите про Лев собаку, чтобы я понимала, что вы со мной. Поэтому есть еще такой принцип высокой ступеньки. Допустим, бывают люди, особенно когда меня слушают психологи, ко коучи и другие специалисты, бывают такие случаи, когда мы не сильно разбираемся или разбираемся, но что-то нами управляет, например, ну, например, ну, например, редко у меня, ну, бывает такое. Очень редко бывает, когда-то было еще много лет назад, лет 7 назад, я попадала на такие штуки, не смотрела, какие люди, брала деньги за терапию, за, их, за услуги, за свои. Человек пройдет там одну-две терапию и говорит, мне деньги мне не помогает. То есть тут я, во-первых, не сильно разбиралась в людях, а для меня было важно, что человек заплатил, я же тоже человек, мне тоже нужно за свой труд получать деньги, правильно? И я не знала, как себя вести. Я очень сильно боль получала, поэтому сейчас я выхожу на уровень высокой ступеньки. И если такие случаи получ... выходят, то я э, стараюсь спокойно вести диалог и понимать боль этого человека, понимать, где я ему больно, наступ... сделала где я его зацепила, где я сделала ошибку. Но э, здесь кармические вещи очень сильно работают. Если человек пришел больной, была недавно женщина, ну как недавно, месяца три назад, с Онка пришла, и там была возможность вытащить ее. Еще не страшная ситуация, еще не и четвертая стадия, хотя даже четвертая стадия. Можно человека вытащить, если человек захочет работать над собой. Я пошла и навстречу, сделала и скидку такую приличную, и начала с ней работать. И когда она поняла, что нужно работать над собой, когда она поняла, что нужно заниматься с теми людьми, которых на которых она обижена, на маму, на, на, на мужа своего, а там все светило. Дети не такие, муж не такой, в общем, все не такие. И когда я подошла уже к тому, что пришла работа более глубокая, она, видать, где-то ощутила, что, ну, как бы, понимаете, люди, ж хотят, люди считают, что тут уж другой виноват. В болезнях или там, в каких-то других результатах это наша с вами наша с вами причинно-следственная связь болезни деньги это все наш путь даже если ребенок многие спрашивают а что сюда ребенку ребенок тоже пришел получить э, свой урок но ребенок отвечает за поступки родителей это вот в ДНК программах это все очень сильно увязано поэтому кармические вещи очень высокие и здесь, по сути, я говорю про кармические вот эти главные 12 принципов, чтобы жить этой праведной жизнью, про которую мы говорим. И вот сегодня в Пет... пятницу я записываю, записываю это видео 17 или какое сегодня число? 14. 14 апреля 23 года, если не записываю это видео. Поэтому, если вы, например, купили. Вот что сюда еще относится: принцип высокой ступеньки. Если вы, например, купили купили продукт какой-то, услугу, и кому-то дали ссылку на этот свой купленный продукт, вы тоже можете получить обратку очень сильную, потому что человек трудился, вы купили, а кому-то вы отдали бесплатно. Здесь нужно договариваться, договариваться с автором, но не делать таких вещей, потому что обратка быстренько вернется. То есть, в этом случае принцип ступеньки, высшей, высокой ступеньки. Нужно пытаться объяснить человеку, не реагировать на оскорбления, на подняться выше и по-другому попытаться объяснить, по-другому пытаться установить диалог. Тоже касается и вот это отношение. Вот сейчас я готовлюсь к вебинару «Как договориться на берегу», как избежать обман... чтобы избежать обманывания и разочарований. Я вижу, что 90% мужчин отреагировали на мой небольшой видеоролик о том, что вы хотите здоровых отношений в семье. Я вижу, как мужчины реагируют на мои ролики в ТикТоке. И я реально понимаю, глядя на их аватары, глядя на то, что они... на что они реагируют, я реально понимаю, что женщины делают мужчин слабыми. Женщина рождает мужчину, она же его и убивает. Кто это понимает? Пишите. Женщина-берегиня или женщина паутиниха. Или просто женщина, что вам удобно, напишите. Так вот, что это значит? Принцип этот кармический. Женщины не понимают, зачем они рожают. Женщины не понимают, от кого они рожают. Какая там мама, там свекровь, что ей предстоит. Потому что она или пора замуж выходить, пора рожать. Так вопрос, а кого ты родишь? И какую ДНК получит твой ребенок, если ты сама не растешь? Поэтому вот этот три, принцип в третьей из двенадцати, я сейчас назвала, высокой ступенькой, когда вы встречаетесь э, с людьми, которые вам не нравятся, как они ведут себя, ваша задача научиться говорить, Таким образом, чтобы, понимая этого человека, что с ним происходит, объяснить ему по-другому. И не вовлекаться в эту боль, и ну, вот эту обиду, оскорбление и так далее. Дальше. Что касается денег, вот в, этой, в этом третьем принципе высокой дороги. Карма сразу возвращается, очень быстро. Сейчас время совершенно другое. Мир развивается в, со скоростью просто невероятным. Несколько раз скорость развития планеты идет вращение. Я думаю, вы это знаете не только от меня. Так вот, что касается денег. вот Многие хотят денег, но при этом сами деньги не отдают. Вот смотрите, есть такой принцип. Хочешь взять — отдай. Хочешь, чтобы тебе платили — плати другим. Вы вчера общалась женщина говорит, ну если там без вложений, тогда я пойду в этот курс. Я там, ну, говорила вчера встречалась с английскими, ну те, кто живут в Англии, украинские беженцы. Как работать в онлайне? Я говорю, да, а, а свой курс, он за 300 долларов, моя помощница, менеджер, она сама создает воронки, и сейчас курс создает. Курс стоит там, ну, 500, 1000 долларов, там, месяцами будешь ходить учиться, она тебя за 10-15 дней обучит. Но она не услышит, и будешь, говорю, зарабатывать сразу, будешь сразу, будешь создать эту воронку сама, и будешь ее уже на нее будешь привлекать своих клиентов. Она, видимо, пропустила то, что я сказала за 300 долларов. Она, ну, если без вложений, тогда я пойду. Так вот, смотрите, люди сразу светят тем, что они привыкли только брать, им должны. Вот это потребители, понимаете, потребители. Потому что хочешь взять, отдай. Хочешь, чтобы тебя, платили тебе деньги, плати сам. Или будешь платить нервами, здоровьем. Так вот в этом случае про принцип высокой ступеньки. Вчера я отреагировала, я так сказала. Ну, конечно, девочка занималась то тем, что создавала, училась. Ну, вот этот эксперт по созданию ворот, воронки, она училась 10, 10 лет, а тебе она даст бесплатно. Ну, конечно, да, наверное, ты по-своему права. Я закрыла тему. То есть я не стала вовлекаться. Вот это был принцип высокой ступеньки. Надеюсь, что он таким получился. четвертый принцип, четвертый принцип э, из 12 главных принципов жизни – жить по Божьим законам, это принцип Умеранга. <свят> Например, есть люди, которые у самих жопа драная, ну, я утрирую, специально говорю такие слова, чтобы зацепить. Так вот, <свят> они ничего не умеют сами, не достигли, но они учат других. Это могут быть мамы, подружки, это могут быть в соцсетях, вот иногда там вовлекаются со мной, пишут мне в личные сообщения и пытаются со мной о чем-то подискутировать. Я говорю, ты вообще кто? Почему ты считаешь, что ты можешь мне, меня учить? Или там вот вы там агрессивно ведете свои эфиры. Я веду по-разному свои эфиры. Ты покажи на своей страничке. Как ты это делаешь? Может, я пойду у тебя поучусь? Поэтому принцип бумеранга. Не учите других жить, если у самих жопа драная. Вот это вот выражение хочу, чтобы вы закончили, ну записали себе. Такие выражения не очень, прият, не очень хорошо говорить, но это те выражения, которые людей цепляют. И я хочу вас цеплять, чтобы вы запоминали. Если ты учишь невестку... Там, допустим, там, как к чему-то там, а у тебя у самой нет того, чего ты учишь, ну какое ты имеешь право. Даже если у тебя есть то, чему ты пытаешься учить невестку, то до тех пор, пока она у тебя не спросит, твоя задача не лезть. Понимаете? Поэтому если вы... Вы человек, который в чем-то разбираетесь, хотите стать экспертом или вы уже эксперт, ваша задача делать так, чтобы люди хотели к вам идти, проводить бесплатные какие-то мероприятия. Вот как я сейчас провожу, да? То есть давать очень много бесплатного. И тогда люди рано или поздно к вам приходят. Но если ты не находишься в соцсетях, ты не ведешь эти странички, ты не прошел эту, вот эти шишки, не потерял кучу денег на своих там, обучениях, но ты при этом кого-то учишь, о, ребят, возвращается очень быстро. Поэтому если ты даешь другим советы в деньгах, а, а сам ездишь на велосипед или пешком ходишь, да, ну, опять же, утрирую, если ты кому-то, кого-то учишь, отношениям, а у тебя у самой жертва, и ты зависишь от мужчины и, ну, в общем, врешь людям, если э, у тебя твоя страничка заполнена там какой-то дешевой фотографией и какими-то знает какими-то материалами непонятно о чем, но ты пытаешься кого-то учить. Это, ребят, не годится. Это и есть принцип бумеранга. Поэтому э, этот принцип хорош характерен для всех сфер жизни Если ты кому-то э, желаешь, э, кого-то учишь здоровью или похудению, а у тебя э, у самой там э, 100 килограмм, если ты... Ну, ты сюда тоже относится, вы поняли дальше очень сильный сильно работает, когда мы лезем именно лезем в сферу жизни своих родных людей. меня этот лично меня это так долбануло, вот, вот этот вот четвертый принцип принцип бумеранга вы себе даже представить не можете, поэтому я то вот такая вот умная умная сама тоже попала. ну например после смерти сына мне хотелось помогать своим племянником. Я выбрала одну из племянниц и очень сильно вкладывалась в нее по всем по всем параметрам. Как только могла. Она, конечно, росла, но я у нее не спросила, хотя я у нее спрашивала, она не один раз спрашивала. И она мне отвечала, да, хочу, мне это выгодно. Но она сильно была зависима от родных. Естественно, что родные, мама, в частности, моя невестка, она ревновала. И это было видно по разными, по разными соусами. Я переживала, плакала, страдала. И все равно мне казалось, что я выведу ее из темного царства, ее мысли, убеждений. Да нифига подобного, это все не работает. Поэтому не просят, не лезь не просят, личный опыт твой никому нахрен не нужен, пока тебя не попросят. И поэтому у родных людей, даже если вы хотите помогать своим родным людям, создайте такие условия, чтобы они к вас, вас сами попросили. Но это первое. А второе э, «но» э, своим вы не поможете. Нет пророка в своем Отечестве. Вас могут хвалить, ругать, вас могут, там не знаю, гордиться вами, но помогать вы им, особенно по части Психологии, психотерапии нет, ребята, еще раз нет. Запомните, напишите себе вот прям вот тут вот, вот тут вот поставьте индийскую точечку себе. Так что это принцип бумеранга. Не, не просят – не лезь, не просят – не советую. Вот это очень важный момент. И в психологии, в коучинге создавать условия, чтобы люди хотели. И поэтому надо изучать маркетинг, поэтому надо идти в программы, на консультации, учиться ко мне, к другому человеку. И ссылочка всегда есть в Инстаграме, всегда есть на других соц. страницах, как можно прийти на бесплатную консультацию, разобраться хотя бы, хотя бы с чем-то, но не сидеть и не ждать. Поэтому вот этот принцип бумеранга, он, он очень и очень работает, причем причем это работает намного быстрее, чем бы чем это было когда-то раньше. Потому что сейчас время жизни, все меняется, и скорость развития э, движения планеты, вы знаете, это и по астрологии, и по номерологии, и по разным-разным аспектам. Кто это знает, пишите, знаю. Пятый принцип из 12 главных принципов – жить по Божьим законам. Принцип обмена. О чем это? Он называется ставить другого человека, ставить себя на место другого человека. Вот смотрите, часто бывает так, что мы в сердцах, в эмоциях, мы пытаемся э, со своей позиции, со своего уровня уже видения, давать опять же какие-то советы, советы и учить человека, ну там, ругать его, там, оскорблять, унижать. Поэтому в НЛП практиках, в НЛП психотерапии, есть такое понятие, три позиции, даже четыре позиции. Первая, вторая, третья, четвертая позиция. Первая позиция «Я», вторая позиция «Ты», Третья позиция я смотрю над, ну, как третейский суды, судья, что делает первая позиция, вторая, и трезвым мысли определяют, как бы было более грамотно развалить ситуацию. И четвертая позиция, смотрим на это более масштабно. Ну, допустим, на карту смотрим уже точки, как там и выглядят, да, там. Поэтому здесь, вместо того, чтобы сидеть и учить других, тратить время на обсуждение кого-то, на критику и портить свою карму. Просто важно разбираться с собой, учиться с собой, понимаете? Ходить в тренинги и платить временем, деньгами для себя, а не тратить свое время жизни на пустое провождение в соцсетях или там, с подружками или там еще где-то. Время в жизни очень короткое. И поэтому помните, делайте так, как будто живете последний день. У вас есть ваши цели, ваши задачи. И помните еще о том, что успешный человек это не только человек, успешный в деньгах. Да, это тоже успех. Вам платят деньгами за ваш труд, но вы можете быть и не богаты, но успешны за счет того, что помогаете другим людям. Например, врач в поликлинике или там в операционно операционном столе спасает жизни других людей. Вот это больше успех, чем тот успех, который люди имеют через деньги. Я считаю себя успешным человеком, потому что за 11 лет работы только онлайн, не считая работы в целом более 20 лет. Я считаю себя успешным человеком, потому что сотням, тысячам людей помогла. И это радует мою душу, особенно радуясь, когда люди пишут анализы, отчеты, отзывы. Кто-то в платном, кто-то бесплатном был. И для меня это успех. Так вот, про принцип пятый, принцип обмена. Ставить себя на место другого. Если это психология, психотерапия, то если я, например, знаю, как это утратить сына, как это потерять родителей, как это быть на войне, когда летят пули, я это понимаю как никто, соответственно, мне больше поверят, с одной стороны, с другой стороны, я реально понимаю, как трудно, не просто с точки зрения там, знаний, да, образования, психологии человека, как мы там учимся в университетах, а важно еще, что я могу понять и стать на место этого человека. Ну, а вам, тем, кто слушает меня сейчас, напишите, как вам было этот пятый принцип полезный или нет, пишите пять плюс. И вместо того, чтобы кого-то обсуждать, учить, ваш уровень осознанности будет высокий и зависеть будет от того, насколько вы умеете входить в ситуацию, в положение другого человека. Поставьте 5 плюс, если вам это было полезно. Шестой принцип из 12. Принцип жизни по Божьим законам. В нашем эфире 12 принципов жизни в Страстную Пятницу. Шестой принцип – это обучение. Вы, наверное, сейчас скажете, ну, сейчас будет рассказывать про свои тренинги. Нет, друзья мои, я скажу про принцип обучения в том смысле, что каждый в нашей жизни встречается для того, чтобы быть учителем. Причем будьте внимательны, держите фокус на каждом человеке, который встретился в вашей жизни. Особенно те люди, которые вас зацепили. Бывает так, что люди пустые, ничего не оставляют, никакого следа. Ни положительного, ни отрицательного. Человек прошелся вот так вот и как бы ничего не оставил. Если же вы зацепились, вас зацепили, чем-то эмоционально зацепили, спасибо большое, Люба, за вашу обратную связь. Так вот, наши дети, которые приходят в нашу жизнь, это наши учителя. Мы для них тоже учителя. Наши мужья, которые приходят в нашу жизнь, это для нас учителя, и мы для них учителя, мы учителя-ученики, вы же понимаете, что в, об в обе стороны. Мы э для мужчин тоже учителя, если мужчина идет и делает выводы. Кстати, мы зря думаем, что мужчины очень сильные. Мужчины на самом деле сильные благодаря женской поддержке, благодаря правильном и грамотном поведении женщины и от того как женщина его воспитала так такую жену похоже он нашел или дальше как жена растет женщина растет так она на мужа влияет поэтому каждый из нас является друг для друга учителем учителем и учеником например бывшие те которые больно нам сделали, это наши ангелы. М? Парадокс, да? Да. Ну, когда-то, ну, лет 10 назад, наверное, 9, наверное, я бы тоже так сказала, что... они а больше, лет 11 назад. Я бы сказала, да вы что, как этот человек, который сделал мне больно, он мой ангел? Да. Перед тем, как выйти в эту жизнь, мы договорились, но мы забыли. И вот эти ангелы приходят в нашу жизнь, чтобы мы стали лучше, научились. Поэтому мы получаем по фейсу, мы получаем по душе, мы получаем, в общем-то, нас бьют, а мы крепчаем, как у Аллы Пугачевой. Нас бьют, мы крепчаем, или как там песня есть? Напомните мне, пожалуйста. Нас бьют, мы летаем. А, нас бьют, мы летаем, по-моему. В общем, чем больше нам бьют, тем больше мы становимся крепче, увереннее и душой, и телом. Потому что если телом, то нам больно мы идем и, возмогая боль, укрепляем свое тело, мышцы свои, да, в спортзал дома, там, мышцы, связки. Если нас бьют по душе, одни закрываются в ракушку, сидят и весь мир плохой, а другие говорят, а чему меня это научило? А зачем мне это надо вообще? Зачем этот человек приходил в мою жизнь? Берете ручку, берете бумагу и записываете. Но люди ж нихрена этого не делают. Это только в тренингах они сидят и делают. Или в личных программах. А вот тогда идет покружение в себя. И вот тогда мы обучаемся. Поэтому я лично вот этот принцип боли очень сильно люблю. Потому что сама через боль, проходя эти боли. Увеличиваются доходы, потому что, смотрите, доходы, отношения, вся красота жизни зависит от того, кто вы какой вы. И увеличиваются доходы после убирания вот этих болей, которые я выше назвала, я сейчас дальше буду называть. Получается, в этой жизни приходит тот человек, которым вы... Которую вы заслужили, которого вы хотите, да, вот заслужили, понимаете? Вот заслужили, пусть мне там кто то ничто не говорит. Я помню, когда я шла в, глубокую, в глубокое погружение в... после смерти сына в 2010 году, я попала в тренинг по холотробному дыханию. До этого я боялась погрузиться, погрузиться, снять контроль ума потому что многие люди хотят все контролировать. И так как они хотят все контролировать и боятся нового, тело их болит, толкает разными способами делать новое, идти на страх. А люди боятся. И я тоже этого боялась. И вот когда сын ушел из жизни, я помню, я попала в этот тренинг и дышала очень глубоко, потому что когда там дышишь глубоко, здравствуйте, здравствуйте дышала глубоко, когда там хорошо и правильно дышишь, что тело, тело все болит, болят все, все мышцы, все органы, которые, где только была психосоматика, где там, в общем, повылазило много чего. И я помню, я просила, Господи, если я заслужила, то пусти меня туда дальше, потому что это не так просто, через боль, через правильное дыхание, нырнуть туда, чтобы убрать контроль ума, ничего, никого не слышать, и нырнуть туда далеко. Для меня это был первый такой опыт. Я просила, Господи, Пусти меня, если я заслужила. Если не заслужила, я принимаю как есть. И я помню, как меня пустило туда. Я помню, что я видела, что я слышала. И я постепенно начала расти. Расти физически, ментально, духовно. То есть видеть по-разному по свою жизнь. И любые трудности стала переживать по-другому. И, наверное, Бог меня сохранил не один раз уже. И во, во время войны тоже, чтобы я сохранилась и, наверное, давала вам пользу. Если я вам пользу даю, напишите, пожалуйста, кому я даю пользу. Что-нибудь напишите здесь, чтобы я понимала, что я правда такая хорошая. Поэтому э, принцип обучения – это если вы не вынесли уроки, то будет лупить, так лупить. И эти грабли будут не только по лбу стучать, они а не буду стучать по всем частям тела, понимаете? Если вы терпите и тянете на себе унизительные отношения, а чего вы не пишете, застревает чат или что, и уснули? Если вы терпите, тянете на себе сына, дочь, мужа, вы же понимаете, что вам дается... Спасибо, Маргарита. Угу. Мне не важно, хорошая я или нет. Не важно, какая польза, какую пользу я вам даю. Я знаю, что я хорошая. Если вы тянете на себе, вы, во-первых, унижаете, уничтожаете своих родных и близких, ну, которых тянете, вы возомнили из себя жертву, вы возомнили из себя там, не знаю, Бога, а на самом деле каждый проходит свой путь. Здесь нужно грамотно все разрулить и не висеть на, на том, что вы должны тянуть на себе все. Потому что вы передаете все по ДНК. По, по. В общем, вы поняли. Породу. Если вы. Хотите богатого мужчину, а не понимаете, что вы хотите дать ему замен, то вам попадаются именно такие мужчины, которые богатые, но вас могут быть быстренько вышвырнуть, и вы остаетесь обиженной, потому что кроме того, что ваше красивое тело, например, и ваши какие-то другие ваши ресурсы, они только на один момент, потому что вы не растете в глубину. Потому что то из себя самой нужно представлять, что-то делать, чтобы быть реализованной барышней. И наши ресурсы, внешняя красота, молодость, умение любить, говорить, заниматься любовью, это, это все приходящее. А вечно это ваша глубина. Поэтому если терпите и тянете на себе, и вам кажется, что вы правы, что вы бедная несчастная овечка, на самом деле вы несете деструктивную программу, вы сами жертва и детям передаете жертву. Если вы, например, уехали в другую страну, сейчас вот говорю я про уехавшие другие страны, и у вас есть терпение, выучить языки и зацепиться в другой стране, делайте это. И думайте про своих детей, что дети, какое дети и будущее в Украину вернетесь всегда уже более обученным. Черная узнала, девушка здесь около года уже, она работает, получает, по трудовому договору работает, снимает квартиру с двумя малолетними детьми в Черниговской области. Так вот, ее работа будет уже в стаж пенсионный всчитываться, даже если она вернется в Украину. Понимаете? И не, ну, Даже она вернется, она будет возвращаться. Но ее работа здесь по договору, по договору, это ее отчисление на, в, в пенсию, буду тоже добавлять ей пенсию. Даже если она будет жить дома в Украине, а не в Англии останется. То есть, вам нужно делать то, что нужно, думать головой и быть осознанными людьми. Поэтому вот этот принцип, который я сейчас назвала, шестой принцип обучения, это обучение мы друг друга учимся, мы учимся от жизни. Наши люди, попадающиеся на наши пути, это ангелы, которые мы договорились заранее, особенно те, кто сделали больно. Особенно те, кто сделали нам больно. Услышите меня. Если вы не разобрались с ними, а по-детски продолжаете обижаться, то это выливается в обидах, это в болезнях тела, в онко, вообще во всех, во всех разных разных направлениях. И если это зрение, если это ноги, печень, каждый орган отвечает за определенное направление в вашей деятельности на уровне действий действий, деятельность, действий. Если вы действуете на уровне обиды, если вы действуете или, или бездействуете, тело кричит. Это психосоматика. И Бог будет столько посылать больных этих учителей, больные эти уроки, этих учителей, которых вас будут обижать. До тех пор, пока вы не осознаете свою «Я» ценность, это моя главная тема во всех моих программах, деньги, отношения, здоровье, «Я». Ценность «я» отвечая за то, что я делаю, «я» и так далее, «я», «я», «я». Потому что Бог дал нам возможности, которые должны мы и обязаны мы применять, чтобы выполнять эту миссию на земле. Но об этом дальше чуть-чуть. Поэтому учителя... Особенно нам надо благодарить тех учителей, которые нам делают больно. Кому шестой принцип зашел, поставьте 6 плюс. Седьмой принцип из счастливой жизни из 12 в Срастную Пятницу. Седьмой. Это помощь другим людям. О чем здесь? Вы можете находиться в окружении тех людей, которые что-то делают такое, что вам нравится. Вы можете находиться в окружении тех людей, которые лучше вас, в той сфере, которую вы хотели бы. И вы можете этому учиться. Вы можете делать бесплатно, обучаться. У меня много есть учеников, которые пишут, слушают меня. И когда я прошу написать кстати, сегодня напишу пост, чтобы написали, чем я вам была полезна. Которые часто пишут, что вы мне, слушая ваши бесплатные эфиры, я вот это, вот это, вот это сделала. Результат вот этот, вот этот, вот это получила. Значит, здесь что человек делает? Выполняет несколько принципов из этой кармы. Во-первых, он умеет быть благодарным. Во-вторых, он делает фокус на результатах. Это для его же жизни. Ну, а в-третьих, выполняет вот эту помощь другим. То есть я выполняю вот этот принцип, помогая другим. А те, кто пишут о том, чем, вам, чем вы помогли друг другу, вы выполняете тоже эти кармические вещи. То есть вы благодарите, вы засвечиваетесь в мир, вы проявляете себя в мире, а это все видит вот эта Вселенная наша, про которую мы часто говорим. Да? Поэтому опять же действия. Вот пишет Маргарита «благодарю», там пишет, реагирует, «любовь» пишет, «Татьяна» пишет, там другие пишут. Это говорит о том, что вы уже включились в этот поток такой кармический, в страстную пятность. Вы сейчас уже, по сути, находитесь в молитве. Понимаете? Настоящая молитва – это вовлеченность в действие во имя ваше, вашего блага. А если вам, вы благостны, то благостно и окружение ваше. Понимаете? А вы посылаете это. Спасибо большое. Двигаемся дальше. Кстати, слово «спаси Бог», «благо дарю». Видите, какие классные слова это. Поэтому, когда вы находитесь в окружении людей, даже бесплатно, вы можете обучаться, у вас нет денег, например, вы обучаетесь бесплатно. Делайте это и пишите благодарность. У меня есть на Фейсбуке чудесный, чудесный человек. Она мой друг в Фейсбуке, она моя ученица в прошлом, Виктория Деревянка. Вот человечище просто, она вышивает великолепные картины. Я ей так благодарна, она вышила мне картину такую красивую. Но орки ее почему-то, ну, другие картины остались, а эту картину украли. Она адвокат сама, очень умный человек. И она, я вижу время от времени, пишет на своей страничке Благодарность, у кого она училась. Это очень крутая кармическая штука. Когда вы пишете благодарности, у кого учитесь, то ваши учителя. Вы помогаете себе, помогаете другим учиться у этого же человека. То есть вы сеете кармические зерна. А вот те, которые просто сидят, наблюдают, ну, это ваш выбор, услышали, теперь вы уже знаете. Незнание закона у нее не освобождает от ответственности. Знаете такое? Кто из вас юрист или знает такое правило юридической поставки? юрист, если я понимала, что вы знаете. Так вот, такие же законы и существуют и в человеческой жизни, который дал нам Бог эту жизнь и дал все возможные правила, принципы, которые мы с вами должны жить, обязаны жить. Итак, если вы, допустим, помогаете другим людям, то помогая другим людям через действия, которые вы делаете, получая благодарность и обратную связь, вы таким образом тоже взращиваете свои кармические вещи, кармические программы. Но есть такая штука, что вы не можете человека вытащить. Вот, например, у меня зашло в группу 40 человек. Возроди себя заново. 25 человек осталось. Те, которые продолжают работать. Вот сделали какие-то первые, первые уроки, получили результаты. Все, побежали дальше. Побежали как, знаете, как овцы по, по, по новым стадам. Так вот, задача такая, вы можете находиться в обучении платном или бесплатном. Конечно, если ведете платное, вы конкретно идете по пунктам, до своей, по своей своей цели. Но бегать туда-сюда по пастбищам вы тратите время и силы. Вам нужно делать замашние задания, выполнять уроки, усердно делать чтобы получить результат. За свою работу, за свою... Сколько я учусь, сама учусь, других учу, помогаю, помогаю, мне помогают. Я заметила такую штуку. И сама это прошла. И мои ученики, вижу, это проходят. Вот не получилось что-то. нету усердия доработать. Нет усердия э, до идти до конца. перешли в другой какой-то тренинг. А, тут не получается. А, пойду там другому тренеру это говорит о том что вы не являетесь усердным человеком и вы как ребенок как подросток носитесь сюда-сюда у вас нету четкой цели и нету самодисциплины. поэтому лучше всего идти в доставничество к мастеру чтобы помогать другим помоги себе у на практике у того мастера который что-то уже умеет и тебя приведет на результат если же ты э, пишешь какую-то непонятно что непонятно кому и бегаешь по разным тренингам платным или бесплатным ну признайся в том что ты не помогаешь себе и тем более не поможешь другим людям и это не наша с вами вина если человек не готов, он, это его выбор оставаться на том уровне, на котором есть. Но идти на следующий уровень обучения, тогда человек готов, когда находится своего. когда человек готов, находится учитель. Да? Но здесь я хочу сказать, если ваши ученики не выполняют домашние задания, бегут на новые пастбища, это их выбор. Они еще не готовы у них может быть еще и страх, который они осознают, выйти на ту жизнь, которую они хотят. Объясню. Часто люди боятся не страха, не удач. Чаще люди боятся, что это произойдет. Кто понимает, о чем? Я поставьте плюсик. Кто не понимает, поставьте минус. Смотрите, человек так устроен, что он привыкает к любому болоту. Потому так стремится к стабильности. Понимаете, о чем я? Потому к стабильность это болото вонючее. Он лучше будет принюхиваться, он лучше будет э, там аэрозолиум там, пырскать, да? но он не признается о том, что из этого болота надо выходить. А вот прийти, допустим, из э, квартиры, в которой там стены пресенью взялись, и сыро-холодно, и старый дом, и мечтать прийти во дворец – это разные вещи. Когда дворец, потому что человек привык к старой квартире с прессинью, ну, я утрирую, понимаете, это я специально провожу такие примеры, но перейти во дворец – это совсем другой уровень. Уровень, как там жить, как там что-то делать – это совсем другая привычка. Понимаете, пишите «квартира с прессинью», «дворец», если меня поняли. И поэтому часто люди не готовы идти дальше, они привыкают плесени. Но на, не наша с вами проблема. Если вы берете, например, если вы психологи и коуч, если вы берете людей в работу, то один человек сделал, а другой не сделал, это не значит, что вы плохой учитель. Если хотя бы один человек сделал и получил результат, значит вы супер классный учитель. Значит, те люди, которые к вам пришли, они и так взяли от вас максимум. Те, которые пришли и не достигли результата, например, в деньгах, у меня есть такие ученики, которые в деньгах не достигли там 5-10 раз, зато они выросли в плане отношений с семьи, с мужем, с детьми, потому что там идет глубокая работа своего я, границ, личных личных границ и так далее. Вот. Поэтому, если человек не готов, не переживайте. Но помогать людям, другим, это вы можете быть вот такой классной, интересной личностью, писать, говорить, давать много полезного, проявляться в мир. Кто-то придет на вас, вы супер-классный учитель, благодарю вас. Кто-то придет на вас и будет делать, и получит результат, а кто-то будет просто слушать. У меня есть ученики, которые платят мне за мои тренинги, они ничего не делают. Но они меня постоянно слушают. Есть одна уникальная женщина из России. Я ее очень уважаю. Она столько уже вложила в обучение. Она постоянно обучается. Не только у меня. Но она постоянно находится в моем поле. И она говорит, вы меня вдохновляете. И такие тоже люди будут. И это нормально. И я уже перестала мучиться от того, что она не получила результат, который... Который, на который она пришла. Другие уже пошли-пошли-пошли-пошли, а она осталась там, где она осталась. А другие просто слушают, вдохновляются. Может быть, не буду делать сейчас, буду делать завтра. Но рано или поздно вот эта насмотренность, наслушанность, она в конце концов откроется. Правда, Маргарита? Я надеюсь. Потому что уровень ответственности за свои поступки — это только наше. Больше ничего. Что касается денег, что касается отношений, что касается здоровья, всего-всего. Восьмой принцип из двенадцати принципов жизни, которые дал нам Бог. Сегодня вещаю в Страстную Пятницу. И даю вам специально эти материалы, учитывая, что надо жить в не только во время Страстной Пятницы или других религиозных праздников а что это главные, принцип, главные принципы нашей жизни здесь, в этой жизни, неважно в какую пятницу. Восьмой принцип из двенадцати гласит следующий. Это принцип я. Вы сейчас удивитесь, но опять же это повторение предыдущих, но это другой принцип. Если вам что-то мешает, то только вы сами. То есть, если вы видите, что у вас что-то не получается, вам кто-то виноват, у вас, у вас есть какие-то обстоятельства, погода, учителя, муж, всекровь, дети, еще кто-то. Мне, ребят, если вокруг тебя воняет, то воняешь ты сам. Кто понял этот принцип? Тут надо спрашивать, а где тут моя ответственность? Если дверь не открывается, это не значит, что она не открывается, это значит, что вы не можете ее открыть. Если вы спустя два месяца, или сколько там, или три мы зашли, там некоторые зашли уже с января месяца, курс возврати себя заново, только сейчас начинают, утро начинают благодарность и себе за то, что прос, прос, открыли глаза, за то, что э, есть руки и ноги, потому что у других этого нет. Если вы только сейчас начали просто благодарить себя и этот момент жизни, значит, я уже делала что-то, что вы начали открывать себя, вместо того, чтобы депрессовать и не делать тех действий, которые у вас под рукой просто возможности. Это уже хорошо. Поэтому если вам что-то мешает или кто-то мешает, никто, только вы сами. От ваших действий, от ваших поступков, от ваших намерений, от ваших мыслей. Зависит то, что у вас сейчас есть. Все, Тут следующий принцип из 12. Девятый. Вы сейчас приятно удивитесь. Сделали очень много. Спасибо большое. Девятый принцип. Принцип пахоты. Вот сейчас начинается весна. У нас у многих есть частные дома. У кого есть частные дома, ну, поставьте, пожалуйста, плюсик. У кого нет, поставьте квартира. Кто-то живет в аренду. У меня есть мой дом, есть большой сад. Я вот тут сейчас живу в Англии, смотрю, как тут все расцветает, радуюсь. И вторая часть меня сжимается, потому что я хочу домой. Мне нравится Англия, мне нравятся люди, мне нравятся условия жизни, мне нравится, как к нам относятся. Мне нравится очень много всего, что я обязательно использую и принесу, и принесу привнесу это в свою работу. Так вот, сейчас начинается весна, и моя хозяйка, в которой я живу на квартире, она уже там возится в саду, вспахивает. Да? Так вот, отношения с другими людьми нужно постоянно культивировать. А вот смотрите, вы посадили э, растение, если вы не будете его культивировать, поддерживать, оно же загнется, правда? И дома в Украине, и тут немерено, да, возможности. Совершенно верно, Любашина, совершенно согласна. Умничка, да. Поэтому культивировать отношения, пахать, спахивать и культивировать, что это значит? Неважно в какой то сфере, в деньгах, в отношениях, здоровье. Мы люди социальные. Вообще мы социальные животные, да? Люди — это социальные животные. То есть то, что делают животные, люди — это делают с уровня осознанности, понимая, зачем и так далее. Так вот, что такое культивировать отношения? Это касается и с детками также. Вот вы общаетесь с людьми, поддерживаете, дарите им подарки, дарите им разные комплименты, хвалите их и так далее. Я так думаю, что у меня за меня любит, а я ее, да, да, я тоже так люблю. И у многих людей из-за неумения поддерживать отношения нет столько денег, столько нет окружения, как должно было бы быть. Например, если возьмем тему отношений. Вот вы идете в отношения, и вы, у вас установка, что он должен быть один на всю жизнь. Поэтому многие, когда расходятся или, или теряют свою половинку, считают, что все, конец жизни. Неправда. Это неправильно, это неграмотно. Это так Бог нет. Бог нам дает учителей, которых мы, как я выше сказала, которых мы исп, используем для своего роста, а нас тоже используют. Мы друг друга используем, мы друг друга отчесываемся об, друг от друга обтачиваемся. Так вот, культивировать, это значит иметь много отношений, дружеских отношений. Не с каждым мужчиной нужно спать. Многие говорят, ой, как это иметь много мужчин? Да вот так. Даешь ему комплимент, даешь ему, умеешь слушать его, и ему за счастье будет повести тебя куда-то, сходить с тобой куда-то. И, и не все прям прям туда вот идут прям прям в постель. помимо секса еще есть душа еще есть вот это эмоциональное видите мужчина любит когда думает о вас поэтому мужчине не когда вы только про секс думаете что им нужен секс конечно им нужен секс и привлекаете вы сексуально там внешностью поведением жестами голосом понятное дело но помимо этого важная составляющая это вот психическое, да, как вы о нем думаете, что вы о нем, как вы говорите, что вы говорите. И вот эти отношения нужно культивировать. И многие говорят, у меня на YouTube-канале есть ролик «Почему с женатыми мужчинами можно встречаться?». Там более 100 тысяч, я отключила комментарии, потому что там столько проклёнов, люди даже, да, люди даже послушать не захотели, а только от названия ролика уже пошли э, проклёны. Так вот, ну что типа на чужом, несчастье, счастье не построишь. А там речь шла о том, что нужно общаться с мужчинами, быть, быть с ними ну, женщиной, умной, красивой, думающей. Потому что сегодня мужчина женат, а завтра он довец, Или они разошлись, ну и так далее, и так далее. Поэтому культивировать отношения — это быть, быть коммуникативной, быть, отдавать, отдавать признание, отдавать уважение. И тогда ты выбираешь. Вот сейчас женщины, которые живут за границей, у вас очень большая возможность, как и у меня, строить отношения, потому что мужчин в Европе очень много одиноких и восточноевропейских женщин очень любят и уважают, если, конечно, это не служанка и дура какая-то закомплексованная, поэтому этому тоже надо учиться. И культивировать — это значит встречаться, красиво прощаться, расставаться. Это, ну, и так разрабатывается ваша уверенность, понимаете? Если это культивировать отношения в семье, помимо того, когда мы с, вами с мужчинами нашими познакомились и уже поженились, нужно поддерживать отношения, нужно говорить. Но опять же, как говорить? Вот э, мастер-класс будет скоро. Тоже буду давать примеры, как говорить, отвечать на ваши вопросы. То есть мы все хотим чего больше всего? Признания. Мужчина любит признание. Мужчина любит уважение. Мужчина любит и если ты его тюкаешь, упрекаешь, или ты ходишь уже зачуханная, никакая, ну что ты от него ожидаешь? Поэтому культивировать отношения ⁇ это поддерживать. Я дам э, отдельную такую интересную практику, как, как отношения, которые уже подумерли, ну, которые состоялись. Как их э, реанимировать, подкультивировать. Если это... Если это тема денег, вот смотрите, во благо коммуникации должно быть. И вот часто люди, которые занимаются малым бизнесом, сетевым, да? они привыкли лезть со своими предложениями прямо в лоб. Да, это работает, да, они идут, не боятся, что их пошлют и так далее. Потом это пришло в спам. И прям сунут эти, эти, эти свои рассылки прям в спам. Да, это тоже работает. Но с другой стороны, для того, чтобы люди к вам пришли, их нужно заинтересовать. Их нужно подогреть, им нужно что-то рассказать. Вот как сейчас я с вами сижу и говорю. Найти время поговорить о темах, которые люди волнуют и так далее. Потом люди прислушиваются, прислушиваются, конечно, в конечном итоге кликают на ваши ссылочки, идут к вам на консультации и так далее. А в итоге просто сунут эти свои, пихают эти свои спам-рассылки. Да, я открываю спам-рассылки в Инстаграме, выбираю, что-то мне нравится, я иду с человеком, общаюсь. Посмотрела, что написали, как написали, зашла на страничку, мне не нравится, я пошла дальше. Но я никого не ругаю, не проклинаю, как это есть другие. Кстати, спам-рассылка – это тоже классная штука, но нужно предлагать встречу и какой-то подарок, какой-то какой диалог предлагать. Поэтому вот это и есть принцип пахоты, принцип культивирования. Вам нужно поддерживать, говорить, вам нужно с людьми поддерживать контакты в отношениях, в деньгах, в бизнесе и так далее. Или, например, если в отношениях ты даешь мужчине поддержку, внимание, ты заботишься о его питании, чтобы он не брос жиром. смотрите, такой пример, кстати, может быть, не по теме. У меня есть статья, где мужчины, у которых большие животы, женщины, которых раскормили, во-первых. У него тестостерона меньше вырабатывается. И он теряет свою мужскую силу. Кто понимает, о чем напишет тестостерон? Во-вторых, женщины, которые не умеют поддержать мужчин, не умеют выстроить свои границы, они... в бизнесе не растут. Поэтому... В отношениях нужно поддерживать какими-то мелкими подарками, мелкими какими-то э, словами, какими-то поступками. И про тестостерон <laughs> и про животы это как раз о том, что женщина неосознанно обкармливает мужчину для того, чтобы он не сбежал, не убежал налево. Кто понимает, о чем я? Плюсик в чат. Да. Вот этот принцип пахоты, поддержания, культивирования отношений, это надо, надо очень хорошо поддерживать. Это тема коммуникации. Это тема коммуникации, понимаете? Тема грамотных коммуникаций. Люди, которые не умеют коммуницировать, к сожалению, их ресурсы ограничены во всех сферах жизни. Я, кстати, скоро буду проводить мастер-класс, как договориться на берегу, чтобы избежать обмана и разочарований. И там буду показывать примеры, как общаться, как говорить. Это отдельная тема. Это было поля понятно, полезно. Пишите 9+. плюс. Десятый из 12 принципов жизни. Принцип праздника. У нас с вами в курсе «Возврати себя заново». И в денежные коды 2023, которые сейчас идет, есть тема «Дневник успеха». Там мы пишем свои цели, там мы пишем э, свои результаты и радуемся. Но что касается денег, это отдельная, очень такая, ну, важная тема. Деньги же они не просто цель. Деньги для чего-то даются? Деньги даются для радости, чтобы решали какие-то свои вопросы и были счастливы. Поэтому, когда вы радуетесь, когда поступает что-то, получается у вас, вы таким образом притягиваете еще больше к себе позитивных ситуаций, которые ну, вас наполняют. Но в этом десятом принципе праздника здесь немножко о другом. Здесь радоваться за других. Вот есть такое, ну, такое выражение, друг познается в беде. И да, и нет. Больше друг познается в деньгах. Вы заметили, когда кто-то поднялся из друзей, те, кто остались внизу, злорадствуют и завидуют. Замечали такое? Я заметила это. И среди родственников, и среди друзей своих знакомых. То есть, когда ты живешь уже в другом мире, ты проделал массу действий, прошел определенных трудностей, там, не определенные, а там приличное количество. И ты поднялся, ты поднялась, да, ты получаешь деньги другие, не радуются за тебя. Не радуются. Редко кто радуется. И здесь вот надо в себе вырабатывать, правда, я всегда рада за других, отлично. Я... Здесь нужно вырабатывать в себе, радоваться за других. Потому что есть такое понятие белая и черная зависть. Есть... Интересно вам про белую и черную зависть? Напишите. Зависть. Так вот, на самом деле зависть это способ двигаться туда, это маячок, когда кто-то уже туда поднялся, а вы еще нет но вот черная ларазная зависть это вот выше да, говорила там да вот эти все принципы первый второй третий четвертый пятый которые я озвучивала и здесь получается вот что когда вы радуетесь за других вам больше приходит успехом других людей это это трудно но это надо учиться этому поэтому вы растете и видите себя и ваши окружающие люди, которые за вас радуются, их будет намного меньше, чем те, которые будут радоваться вашим падениям. И, кстати говоря, родственники чаще всего. Сначала они держат, говорят, у тебя ничего не получится, куда ты лезешь, а потом, когда ты в конце концов решилась и пошла. Потом они говорят, ну так я же верила в тебя или верила. кого такое было? Потому что часто родственники держат и не пускают. окружение там дети взрослые, там, родители говорят, куда ты лезешь, а то тебе не надо, а то тебе… И, и ты слушаешь родных. И на самом деле живешь не своей жизнью. И в этом случае как раз, когда… Вы слушаете других людей, не слушаете себя, вы проживаете не свою жизнь. Она короткая, завтра может быть не быть ее. У меня белая зависть, это мое восхищение. Поэтому мы, когда мы восхищаемся, этому надо учиться, ребята, я знаю это по себе. Когда меня кто-то нравится, кто-то мне нравится своими результатами, я беру какие-то элементы, беру у этого человека, благодарю и радуюсь. Но если в этом человеке мне что-то не нравится, я всегда говорю себе, а что мне не нравится? Что во мне есть такое? Помните принцип зеркала, первый принцип? Что во мне есть такое, что вот, вот мне это не нравится? И тут вы разбираетесь. Ага, если тебе что-то человеку нравится, и тебе хочется покритиковать, значит, ты себе это запрещаешь. Поняли, да? Кто понял? Поэтому... Принцип радоваться ⁇ это радоваться своим успехам, но главное ⁇ радоваться успехам других. Это непросто. И друг познается в деньгах. Да. Хотим вы в это верить или нет, как бы вам в это, но это так. Поэтому многие начинают считать твои деньги, злорадствуют. Ну, опять же, выше принципы послушайте, пролистайте. Дальше, одиннадцатый принцип, десятый был полезный, поставьте 10. плюс. Одиннадцатый принцип из 12 принципов жизни по Божьим законам, в Страстную Пятницу. Благодарность за то, что сейчас есть. Многие недовольны тем, что есть. У нас угрюмые лица, мы чем-то… Вы тамете людей в транспорте, в метро, везде, где только вы видите людей. Такое, знаете, какое-то как устание я окажут на Украине. Вот такое вот выражение лица. У меня тоже раньше такие вот были. Я и сейчас себя часто замечаю, что я не улыбаюсь. И поэтому я стараюсь поднимать эту улыбку. Я стараюсь, вот как здесь в Англии, как вот здесь в Америке, говорят, что там вот эта улыбка у них искусственная. Да, вначале нужно искусственно себя лыбу давить, поднимать и учиться улыбаться, радоваться. Потому что мы с вами... Нарушаем Божьи законы, когда не радуемся и не благодарны. Поэтому я выработала привычку многие годы, особенно после того, как вышла, вытащила себя из тяжелых болезней, утраты сына и много чего еще. Я научилась радоваться и благодарить за то, что, то, что сейчас есть. Я проснулась утром. И у меня уже на автомате, я уже, я уже автоматически лыбу, дай, лыбу тяну, я улыбаюсь. Сама я сплю. Или с любимым человеком просыпаюсь. Неважно, я просыпаюсь и улыбаюсь. Потому что улыбка притягивает хорошее. Благодарность дает. Но... Есть такая практика, я дам ее ссылку в сторис. Что обозначает благодарность? Это вас это сильно удивит. На уровне науки, нейрофизиологии, что это значит. Так вот, я приучила себя благодарить. Утро я просыпаюсь с того, что я благодарю. Я делаю зарядку, я чувствую каждую свою клеточку, делаю растяжку и так далее, и так далее. И я уже приступаю к обычным действиям, у меня уже настроение поднялось. Поэтому тот, кто умеет благодарить за каждый момент. За то, что утро началось, кому-то оно не началось, у кого-то утро не пришло. Кто понимает, что у многих людей утро не пришло? Пишите «утро» Восклицательный знак. И, конечно же, я ложусь спать и благодарю за то, что у меня было. А еще веду дневник успеха, где пишу, что я сделала, что у меня получилось, за что я благодарна себе и другим людям. То, чего учу вас. И, конечно же, утро и ночь, и гипноз, который ты себе доделаешь – это совсем другая, другая часть жизни, это совершенно другое видение жизни, это хочется делать, и... а состояние – это все, Потом Если ты в состоянии радости, благодарности, и ты приучаешь себя это делать регулярно, вначале это сложно, то потом в твоей жизни происходят чудеса. Да, они происходят, из чудеса. Когда у вас записано много «хочу», у вас есть цели, у вас есть планы и так далее. 11 был полезно, утро благодарности. Если вы умеете благодарны быть людям, благодарность себе, благодарны обстоятельствам, благодарны погоды, погоде, дождю, цветочку, не знаю, в общем, стульчику, людям, которые этот стульчик сделали, да, это все сюда. Есть такая трансовая техника. Утром прям просыпаетесь и в течение 50 минут делаете, трансуете эту практику. Кстати, в группу. Техника благодарности дам отдельно. Напомните мне, пожалуйста, те, кто меня слушает в группу, дам технику благодарности и трансмедитацию, которая должна быть у вас прямо с утра и вечером тоже. 11 плюс поставьте, пожалуйста, если вам был полезный этот пункт. И 12 пункт из главных принципов жизни по Божьим законам. Это благодарность за то, чего еще нет. Спасибо большое, Иван. Благо принимаю. Теперь смотрите. Двенадцатый. Благодарность за то, что чего еще нет. Кому это удивительно? Как это? Благодарить за то, чего еще нет. Кому это удивительно? Поставьте, пожалуйста, восклицательный знак или вопросительный знак. Или то и другое. А я сейчас вам открою маленький, даже не секрет, а многие уже знают, я, кто у меня учится, знают, что благодарить нужно за то, чего еще нет. Кто знает, что это значит, благодарить за то, чего нет? Из моих, кто меня слушает, кто сейчас меня слушает? А ну-ка, ну покажите, кто меня слушает сейчас из моих, кто учится у меня. Благодарность за то, чего еще нет. Итак, смотрите, я продолжаю, а вы пишите. Бог нам дал мозг. В мозге есть нейроны. А между нейронами есть дорожки. Если вы делаете осознанно одни и те же действия, знаете для чего, у вас простраиваются нейронные дорожки. Эти нейронные дорожки становятся вашей привычкой, из маленьких тропиночек, стежечек это превращается в Е96, да, в большие трассы, по которым вы идете автоматически, и у вас выполняется все, что вы хотите. Поэтому, если вы выполняете вот этот главный такой момент жизни, которым вы эти дорожки заполняете своими желаниями, хотелками, целями, то вы выполняете, во-первых, миссию на Земле свою, счастливой, потому что когда вы мозг знает, чего вы хотите, в тело загружаются картинки, вижу, слышу, ощущаю, вы за это благодарите, а мозгу все равно, что вы в него загружаете, вы живете прошлым, настоящим или будущим, вы загружаете в мозг то, чего вы хотите, благодарите, как будто это сейчас есть, и тогда... Как вы думаете, что тогда тогда автоматически выбывает все, что вы хотите, живя вот по этим принципам, которые сейчас я обозначил. Понимаете, какая интересная штука. Поэтому благодарить за то, чего вы э, еще не имеете, это наша самая святая база, обязанность. Это выполнение заповедей Бога, быть счастливыми на этом земле и использовать те возможности, которые дал нам Бог. У кого-то нет возможности думать, хотеть, писать, благодарить. Вы знаете почему? У кого-то уже нет на свете, у кого-то проблемы с головой, а кто-то просто не в состоянии даже слушать и писать. Но если в состоянии слушать и писать, вы уже можете это делать. Усердно трудиться и записывать каждый Божий день минимум 10 желаний, то, чего бы вы хотели, чтобы было в вашей жизни. Моментом, которые вам необходимы, по шагам, все. Вот так получается эти 12 правил. Поэтому, мои друзья дорогие, в шапке профиля под этим видео будет ближайший мастер-класс, как договориться на берегу, чтобы избежать, избежать обманывать разочарование. Для психологов-коучей тоже есть отдельная бесплатная консультация. Приходите, расскажу, расскажу, покажу ваши ошибки, где вы тупите, где вы можете продвинуться. Психосоматика тема – это тоже моя, поэтому welcome. Принимаю, принимаю благо. Спасибо большое, Маргарита. Всех благ пока-пока. В шапке профиля под этим видео будут все необходимые ссылки для того, чтобы пришли ко мне, и я помогла вам в чем-то разобраться. Не ждите. Эти 12 главных принципов жизни наша задача выполнять. Иначе мы не выполняем главную заповедь Божью быть счастливыми. Поэтому Страстная Пятница не та и только молиться, так наложить каждый день. Всех вам благ. Надежда Новосельская, психофизиолог, психотерапевт была с вами на связи.